Uh -huh. uh. Хорошо. Все данные у тебя есть. Чертеж корректен. Радиус этой окружности 7. Значит ли это, что 0? Нет, не значит. Я советую тебе вести дополнительное обозначение. Например. Например, вот середину BC у тебя обозначить. Угу. Пока мне это не помогло. Ну теперь просто смотри на чертеж и пойми, какие треугольники могут тебе помочь, если ты их будешь рассматривать внимательно. Um, ты здесь много данных на, на, на чертеж. Я только понимаю, что это все будут, как это называется, хорды окружности. И лет назад не хорды. Хорды. Ты будешь Хорды. Но тебе пока эта окружность на самом деле не нужна. Тебе нужно понять, как устроена вообще-то задача. Построи отрезок ОН. Спасибо. Ага. И посмотри, какие у тебя есть треугольники здесь. Это радиус. Но он не 7. Построи отрезок МН. Uh -huh. Uh -huh. Вот буква N тебе мешает, она там, где тебе нужно смотреть на углы. Напиши N в другом месте. сотри этого, N напиши в другом месте. Смотри, какие есть треугольники. Смотри на углы. Ну, я понимаю, что это равнобедренный треугольник. Как ты это понимаешь? Потому что вот это и это... Обозначит это. Хорошо. Что тебе это дает? То, а То что это тоже такая страна. Совершенно верно. Какие свойства равнобедренных треугольников ты знаешь? Какие-то дурацкие вопросы. То, что здесь будет э, прям, прямой угол, uh -huh. Uh -huh. что вот эти углы равны. Угу. Uh -huh. Назовись uh -huh. как-нибудь. Углы? Uh -huh. В смысле, зачем? Как? Хочешь эту задачу или нет? <laughs> как назвать? Я не понимаю. Это угол ОМН. Вот, запиши где-нибудь, что он есть у тебя. Да. Мне нужно выписать углы. Или нужно да, написать, пос... что они равны? Чему он равен? Рав... Равен углу ОНН. Угу. Ну что? Продолжай. Я не могу тебе подсказывать, но ты почти ну, почти сама это получила. Немножко можешь называет травмобедренные треугольники все, которые ты видишь здесь. ОМН. Um, да. Равнобедренные треугольники. Um, так. Я больше не вижу равнобедренных треугольников. Смотри ну, внимательнее. Как ты можешь его не видеть? БООН? Да. У него есть свойства какие-то? Сейчас подожди, может нужно туда записать? Хорошо, я запомнила. У него те же самые. Выпиши, как ты выписала для другого Просто что вот эти углы равны. Да. Хорошо, что угол ОБН равен. — Равен ОНБ. — Да. Освободительный национальный. — Смотри, теперь okay. э, у тебя есть данные о многих углах. Uh -huh. И ты знаешь э, все углы треугольника БНМ. Ну, не все, но какие-то. Верно? Ну, два. Ага. Что ты знаешь о сумеглов треугольника? Что это 180 градусов. Запиши это. Как сумма? Ну, у тебя есть обозначение двойной угол и одинарный угол. Я тебе рекомендую обозначить вот это через альфа, это через бета. Что именно альфа и бета? Величину углов, которые равны. А, все, я поняла. Так. Запишите сумму углов треугольника. Мне нужно написать альфа плюс бета плюс третий угол. Это 180 градусов. Ты меня спрашиваешь? Да. Ты решаешь задачу. Сумма углов треугольника. Сейчас, я теперь их не записала здесь и запуталась. Обозначенный шрифтежек, где у альфа, где бета? Да, я хочу это сделать, сейчас Что это тебе говорит? Что мне это говорит? Ну, мы уже выяснили, что просто треугольник равнобедренный. Хорошо. Ну и что? Продолжай. Не, не останавливайся на этом? Я не понимаю, как это связано с радиусом еще одной окружности. Напрямую? Я не понимаю. Ты запиши еще какую-нибудь формулу. Какие равенства ты видишь здесь? Тебе нужна подсказка? Угу. Что ты думаешь про трезок АМ? Так, интересно. Ничего. Ну, ты, ты что думаешь, написать? И глядя на чертеж. А, Н. А, М. Н, вот это. М? М, да. На отрезка Н вообще что? нет, он не, не участвует. Что он равен вот этому отрезку? Ну, ты напишешь это? Ну, я же поставила штучки. Хорошо. Ну, ты поставила штучки, но ты не, тебе это что? не очевидно. Ну... Хорошо, ну ты не там написала, но хорошо. Mm. Что еще ты знаешь про МЦ? На доске-то есть? Ты просто посмотри, ты написала это только что? Ш только что написала это. Да, этого что ты написала. Что ты до mm. этого написала? Что БМ равно МЦ. Тебе не кажется, что в этих ухранениях правая часть совпадает? Что а, да. Что М равно БМ. Можешь записать вот AM тройное AM равенство? АМ БМ. Ух ты, да. Ты понимаешь? Да. Понимаешь? Пока нет, подожди. АМ равно МЦ равно БМ. Что это значит? Сейчас, я должна... Что это равно... равносторонний треугольник. Нет. Вот этот. Ну, это не очевидно. Нет, нет, нет. Это да явно не расстроенный трубопровод. Подожди. АМ и МЦ и БМ. Ничего, не, не, не знаю. Это равные отрезки? Да, ну и что? Есть точка, отрезки, с которой до всех... Сейчас, подожди, ты хочешь сказать, что эти два, что эти углы, например, почему здесь углы? Мне ничего не следует из того, что они, что вот эти три страны. Ты помнишь, что ты искала до этого? МС, АС. АС равно, ну, я не знаю. Я не понимаю. Ладно, ты можешь найти R на рисунке сейчас? Нет. Можешь построить, можешь поискать хотя бы центр окружности, описанный вокруг троугольника ABC? Это явно не О. Вот я не понимаю, почему. Ну, потому что О не равно удалена от точек ABC. Ты что, намекаешь на то, что М это то? это Что вот это радиус? Да, вот это, R. Да? Да. Да. Класс. Ну что, сделаешь, чему равен С? 14. Нужно множить на двойку. 14? Да, совершенно верно. Нет, yes, я решила. Надо это написать. Четырнадцать. 14.